Для многих точкой опоры является деятельность. Да, действительно, зачастую от семейных или каких-то других проблем, чтобы подключиться, переключиться, человек с головой уходит в работу. Уходит настолько, что часто и не возвращается. То есть работа становится затягивает полностью, и человек, в общем-то, становится трудоголиком. И вся жизнь его превращается в сплошную работу. Потому что там уже он что-то... Там профессионал, там он знает, все делает, все... А здесь приходится решать необычные задачи. Лучше уж уйти туда. Да, деятельность может стать вот таким отвлекающим моментом. Особенно сейчас, друзья. Можно, конечно, в деятельность уйти и таким образом облегчить вот общее свое состояние, связанное с событиями. Но имейте в виду... Это кратковременная точка опоры, ей нельзя пользоваться постоянно, иначе говорю, она превращается в проблему. Можно деятельностью отвлечься, можно переключиться, но не забывайте, что все-таки основная точка опоры – это ваше внутреннее состояние. Это то состояние любви, добра, это состояние высокой осознанности, мудрости, стремление пойти в суть масштабность и так далее, свобода. То есть, вот такие категории, которые действительно являются извечными точками опоры, и они уже никогда вас не подведут. А через деятельность можно зайти в проблемы. Но, тем не менее, сейчас я прошу вас деятельность использовать для того, чтобы не просто найти точку опоры, но и помочь миру. Если у вас есть любимая деятельность, если у вас есть творчество, которое вас радует, то есть все то, что приносит удовольствие и радость, используйте это как можно больше. Уделяйте этому внимание, творите, трудитесь, создавайте, наслаждайтесь. Но именно в радости, чтобы это было, это будет дополнительным условием нашей общего общего движения к миру, потому что радостное состояние, закладывание каких-то новых проектов, новых идей, реализация мечт, это все работает на мир, это все крутит колесо мира, поэтому включайтесь, включайте и эти инструменты, но еще раз говорю, это должно приносить радость, это должно приносить удовольствие, и это не должно быть центром вашей жизни. Это только один из инструментов, только одна из точек опоры, причем временная, а основные все-таки точки опоры в нашем внутреннем состоянии. Прошу вас прислушаться к этому, почувствовать, понять, и так поступать. Творите сейчас как можно больше добра, добра, как можно больше с радостью, как можно больше с любовью. Это работает на мир.